Упражнение стройности для типа телосложения «Перевернутый треугольник». Настраиваемся на практику. Выполняем планку. Садимся ягодицами на пятки, руками тянемся вперед, расслабляем спину. Из растяжки переходим в маленькую планку, планка от колен. Разворачиваемся в боковую планку, тянемся за рукой вверх. Стараемся контролировать мышцы центра, мышцы пресса. Удерживаем это положение. Не висим на опорной руке. Чувствуем свои бока. Разворачиваемся, возвращаемся в маленькую планку. Садимся ягодицами на пятки, отдыхаем и разворачиваемся в другую сторону. Переход в маленькую планку. Планка в планку от колен. Удерживаем ее. Разворот в боковую планку и тянемся за рукой вверх. Держим это положение. Не висим на опорной руке. Толкаем таз вверх. Нижний бок высокий. Возвращаемся ягодицами на пятки, тянемся. Расслабляем спину, расслабляем руки. Переводим руки вперед, собираем их в замок, разворачиваем замок. Теперь возвращаем руки на колени, округляем поясницу, тянемся поясницей. Раскрываем грудную клетку. Тянем мышцы груди. Отводим руки назад, отводим плечи назад. Снова собираем обе руки, округляем поясницу, тянемся поясницей назад. Поднимаем руки вверх и растягиваем трицепс, перетягиваем кисти к одному плечу и к другому плечу. Снова уводим руки назад, отводим плечи назад, раскрываем грудную клетку. Поднимаем руки вверх, опускаем кисти на уровень груди и чувствуем, как приятное тепло разливается по нашим плечам. И на сегодня это все. Полностью комплекс для типа фигуры ⁇ Перевернутый треугольник ⁇ вы найдете на сайте.